Друзья, всем привет! Сегодня мы разберем интересную тему под названием «Дуальность мира». И эта тема содержит в себе огромную глубину и для нашего восприятия, и по большому счету она пронизывает все, что мы в нашем мире в общем, можем ощущать. Да? И здесь стоит проговорить, что момент появления всего, о чем бы мы с вами ни, в общем -то, ни говорили, он происходит в том месте, и на тех уровнях, на которых оно становится ощутимым. И если э, совсем просто говорить, то в классическом восприятии, чтобы нам э, видеть, да, мы должны иметь глаза. Чтобы слышать, мы, нам нужны уши. Чтобы ощущать прикосновение, нам необходима кожа, причем кожа с рецепторами, которые позволят это делать. И так далее. Э, вот и здесь, перед тем, как разбирать э, само понятие дуальности, наверное, стоит проговорить, что оно способна ощущаться далеко не всегда и не везде. Да? И так как сейчас мы смотрим на этот мир с позиции человека, то, наверное, правильным будет рассматривать понятие дуальности именно с этой точки зрения, то есть с позиции восприятия человека. То, что мы называем дуальностью или, другими словами, двойственностью, ощущается нами так лишь благодаря тому, что у нас есть органы чувств, которыми мы обладаем с рождения, а точнее сказать, ими обладает наше тело. Ведь то, что мы называем собой, да, на самом деле, оно состоит из тела и из души. Считается, что у нашего тела существует всего лишь ну, 6 органов чувств. Это зрение, слух, обоняние, ощущение вкуса. А через кожу мы получаем осязание, ощущаем температуру, а также можем испытывать боль. Да? Еще у нас есть вестибулярный аппарат, который позволяет нам чувствовать равновесие, положение в пространстве, ну и чувствовать ускорение. Так как мы воспринимаем мир через перечисленные вот эти органы чувств, которые для нас являются ну, своеобразными такими, знаете, измерительными приборами, измерительными линейками, то нам может показаться, что их может быть лишь такое, знаете, ограниченное количество. Но если мы вернемся к теме многовариантности, то можно осознать, что их количество может быть на самом деле ну, потенциально бесконечным количеством, да? так как одна подобная шкала при взаимодействии с другой она может рождать ну, принципиально новую третью шкалу, которая начинает взаимодействовать с уже имеющимся, в общем-то, наравне. И именно в этих перечисленных позициях мы можем испытывать такую двойственность того, что мы называем двойственность нашего мира. Да? Соответственно, в других мы этого делать не можем. Точно так же, как червяк, у которого ну, нет глаз, он не может ощущать того, что ощущает, там, например, тот же человек, у которого глаза есть. Что касается наших тел, то они могут испытывать положительный и отрицательный опыт. И для упрощения я дальше буду просто называть эти опыты ну, плюсом или минусом. Под плюсом я, соответственно, буду подразумевать нечто то, что воспринимается нами как положительное, как желанное. Да? А под минусом я буду подразумевать то, что для нас является отрицательным и нежелательным. И когда мы говорим о желательном или нежевательном, то здесь надо понимать, что речь идет о нашем организме, и что именно благодаря ему мы, в общем-то, и можем ощущать вот эту дуальность, о которой мы говорим, благодаря вот перечисленным э, органам чувств э, шести, да, мы, которыми мы обладаем. Итак, давайте вот разбираться, что мы можем ощущать при помощи этих органов, э, которые, ну, всеми признаются. Смотрите, первое. Глаза. Мы можем видеть как нечто очень прекрасное, да, очень красивое. Так мы можем видеть и то, что является для нас некрасивым или даже уродливым. Да. Через уши мы можем слышать звуки. Одни звуки могут, соответственно, нам нравиться, а вторые нам могут быть ну, противны. То есть они могут быть очень неприятны. Через язык мы также ощущаем разные вкусы которые могут нам нравиться или могут очень сильно не нравиться. Это и горький, и сладкий, и кислый вкус, да. Причем мы все знаем, что есть такая поговорка, на вкус и цвет, товарищи, нет. Но про нее мы поговорим немножечко позже. Вот. Что касается носа, то здесь все тоже очень понятно. При помощи него мы можем ощущать как очень приятные запахи и ароматы. Ну, например, это запах вкусной еды, кофе, да свежего воздуха, ароматы цветов, которые нам нравятся. Так мы можем ощущать и то, что нам противно, даже ну, тошнотворно. И об этих запахах мы сейчас говорить не будем, так как сам факт подобного разговора, он дуален. И если для одного такой разговор будет восприниматься абсолютно нормальным, то для второго человека в каких-то его частях он может быть ну, негативным. А что касается кожи, то с ней, ну, в общем-то, тоже все понятно. История такая же. С помощью нее мы можем чувствовать что-то мягкое, нежное, то, что нам нравится, да. А можем чувствовать и то, что нам не нравится, и это ощущение в основном болезненное, да? Если говорить про боль, то у нас ведь есть еще и такие органы, как почки, сердце, легкие и так далее. Здесь надо понимать, что если с каким-то органом что-то не в порядке, то мы можем почувствовать боль, а в другом случае мы его просто, в общем-то, не будем чувствовать, его для нас как будто и нету. Да? И только тогда, когда этот орган начинает болеть, только тогда мы начинаем воспринимать вот эту дуальность, которая с ним, в общем-то, связана. Да? И чем сильнее боль, тем сильнее и ярче воспринимается вот эта дуальность. Что касается вестибулярного аппарата, то и его работа, в общем-то, позволяет нам ощутить дуальность. А это значит, что в одном случае его работа нам может доставлять, в общем-то, радость да, и удовольствие, а во втором случае будет доставлять ну, что-то неприятное. Ну, например, возьмем чувство ускорения. В одном случае это ускорение будет вызывать э, приятное ощущение, для второго, опять же, будет вызывать тошноту. Самое интересное, что дуальность рождается в момент формирования самого органа, да, то есть, который потом в последующем на своем уровне сможет ее ощущать. Например, вот представим, что формируются глаза, или пусть даже они уже сформированы, но просто ими еще никто никогда не пользовался. В этом случае дуальность еще, ну, она не проявлена в мире, да, но уже она существует как потенциальный вариант, который проявят глаза, как только они смогут открыться, да, и что-то видеть. Когда мы разбирали тему многообразия и многовариантности, то э, проговаривали такую штуку, что все мы разные, и что нет двух абсолютно одинаковых людей, даже если речь идет о близнецах, которые, в общем-то, выглядят одинаково. А это значит, что то, что нравится одному, легко может не нравиться другому, да, или быть для него, в общем-то, неприятным, ну или даже болезненным. Что касается боли, то, на мой взгляд, именно она для нашего тела является самым таким нежелательным элементом, которого при жизни наше тело всячески старается избежать. Причем в слово боли я сейчас вкладываю не только ту боль, которая воспринимается нами именно только на физическом уровне и проявляется через вот эти перечисленные органы чувств, но и я сейчас называю болью и ту, которую мы чувствуем через негативные эмоции, через обиду, через чувство вины и так далее. Да? Такую боль, как правило, ну, называют душевной, то есть говорят душа болит, да? но при этом ее называют все-таки болью, так как она, в общем-то, неприятна для нашего организма и нежелана для него. И все же, если говорить о боли в общем, то именно она, в общем-то, проявляет восприятие дуальности нашего мира наиболее ярко ну, для нашего тела. И если дуальность боли показать на примере градиента, на концах которого будет находиться белые и черные цвета, да и представить, что э, к черному цвету мы представили боль, э, то есть она напрямую с ней связана, то в результате мы получим такую картину, где чем сильнее боль, тем ближе мы, в общем-то, находимся к черному цвету. Чем боль слабее, тем ближе мы находимся к белому цвету. При этом дуальность рождается э, в сравнении двух разных точек да то есть этого вот градиента который мы говорили и чем сильнее ощущается разница между ними тем сильнее ощущается и сама дуальность ну точно так же как мы уже вот проговаривали на примере больного органа да чем сильнее болит он тем сильнее ты начинаешь ощущать и понимать о том как хорошо тебе было когда этой боли не было и раз я уже дуальность, в общем-то, показал на примере градиента, то здесь, наверное, сразу стоит сказать и о том, что э, дуальность может проявляться лишь благодаря существованию многовариантности. То есть это та тема, которую мы разбирали в прошлый раз, о которой я вспомнил именно благодаря примеру с градиентом. Э, так как для, для меня он является олицетворением много, ну, многообразия, многовариантности в мире. И что касается нашего человеческого восприятия, то ему легче всего замечать дуальность в таких рамках одной шкавы. Да? И как правило мы ориентируемся на нее ну, крайние точки, Например, на кислое и да, на теплой, холодное, на тупой, на острое. Но при этом стоит сказать, что на самом деле вот дуальность она рождается даже между двумя э, вот этими близкими позициями, которые стоят рядышком. Да, просто для нашего восприятия оно может почти не ощущаться, и поэтому является ну, для нас неочевидным. Э, то есть, если ты на руку, например, положил небольшой молоток, а потом затем на него чуточку надавил, то эти две позиции, они, в общем-то, не сильно будут для нашего восприятия отличаться. И сказать, что тебе нравится больше или что тебе нравится меньше, в общем-то, мы не сможем. Но если этим же молотком ударить по руке со всего размаха, да, то ты тогда точно сможешь сказать, что до этого момента было точно ну, все хорошо, а вот сейчас как-то в каких-то позициях стало не так хорошо. Да? Еще мы иногда просто говорим, хорошее или плохое, да, то есть приятное или неприятное и так далее. То есть подобное упрощение, как правило, оно происходит, когда соединяются несколько мерностей, то есть несколько линеек, которые мы смотрим. Вот. И нашему восприятию очень сложно определить с отдельными ее характеристиками. Ну, для примера, здесь очень хорошо подойдет ощущение вкуса. Иногда мы пробуем блюдо, в котором есть сразу много разных характеристик, то есть и острое, и соленое, и горькое, и кислое. И что там только нету, да? Очень часто мы в этом случае просто говорим, то есть нам вкусно там, или нам невкусно. Нравится нам это блюдо или не нравится. Я уже буду на самом деле заканчивать это видео, потому что я понимаю, что на эту тему мы говорить можем очень долго и без конца. И если она будет вам еще интересна, то разбирать мы ее уже дальше будем на э, нашей встрече через ваши вопросы. Поэтому записывайте их, э, ну и в общем-то разберем. Поэтому на сегодня я говорю до свидания все до скорой встречи и обязательно хорошего вам дня.